Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши программы с психологом Натальей Маклаковой. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, В прошлый раз я обещал, что мы поговорим о изменах в рамках нашей программы о разводе. Потому что измена, я считаю, что это такая очень важная и одна из причин, по-моему, самых частых для развода. Но начну, как в прошлый раз, не с причин, а с признаков. Вот по каким признакам можно определить что была измена. Я имею в виду, мы давайте о а мужской сейчас будем говорить. Измена. то есть как женщина может понять, что что-то не так в датском королевстве? Не знаю почему-то на ваш вопрос, знаете, как захотелось ответить, что женщина иногда даже когда измены нету, уже может увидеть, что как будто бы она есть. То есть, в принципе, женщина ее может как бы заранее интуитивно что ли почувствовать или даже спровоцировать а, знаете же есть такое вот, как бы, о чем мы думаем то мы и притягиваем и если женщина даже часто думает о том что ей мужчина может изменить муж, то наверняка такое может случиться таких примеров немало даже написано я вот сама общалась с мужчиной что вот он даже не хотел и не планировал изменять был верным мужем много лет но Женщина все время его подозревала в измене, и в итоге он взял и просто изменил. То есть, В принципе, если женщина об этом даже думает, то это уже э, как бы провокация есть к измене. Ну, а какие-то очевидные вещи, я не знаю, стоит ли о ней говорить, да, когда она уже у него что-то нашла. когда он Нет, там... ну нашла, это, это да. Но я имею в виду, вот помните, мы в прошлый раз говорили о каком-то отчуждении, что наступает холодок, и э, чувствуется какая-то такая вот, не то что неприязнь, но... Э, ну, женщина чувствует, что мужчина перестал на нее обращать внимание или как-то ее избегает. Вот, вот в этом плане что-то. Есть же такие марки, как мы говорим? Ну да, да. Но это вообще охлаждение в паре, отчуждение, когда нету разговоров. Это уже всегда, может быть, звоночком таким. То есть даже само отсутствие этого общения, оно становится, потому что в семейной паре же очень важно именно близкое общение. Да, супруги, не знаете, как вот сейчас очень известна вот такая наука о чакрах, да? когда mm -hmm. люди и на всех уровнях, и на безопасности, и на интимном, и на там уровне финансовом у них единые решения, на уровне сердечном, на уровне, что они могут хоть о чем поговорить, на уровне там шестой чакры, что у них совместные планы они строят, да, и они занимаются вместе духовной практикой, в таких парах наверняка, измены не будет. вот Наверняка, да, хотя, в принципе, человеческая природа, она не безупречна, и мы не можем сказать, что в какой-то паре гарантированно не будет измен никогда. Даже про духовную пару, знаете, мы э, можем какие-то истории святых даже брать, что даже их могла какая-нибудь там путана собрать, допустим, да, потому что такие известные случаи. То есть стопроцентной гарантии нет вообще ни в одной паре. И не всегда это может быть очевидны какие-то. Не всегда, мог, если есть измена, ее признаки могут быть очевидны. Есть такие мужчины, которые, например, и для женщины делают все и дарят цветы, но у него тем не менее есть э, его мировоззрение э, и его разрешение себе изначально, да, что мне можно мне вот можно, сейчас в РИЛ, в, моем, в инстаграме что-то такое подобное есть, вот мне просто можно и все, я вот просто решила, что мне можно и все. Да, так самое смешное, что мужчина считает, что ему можно, а вот женщине нельзя, вот такие двойные стандарты. Но вот теперь мы переходим к причинам, какие основные причины развода, ну вот со стороны опять, как женщины Измен. по отношению к мужчинам. Измен. Да, измены, да? да, почему наступает измена, и да, ну потом мы расшифруем. Я, вы знаете, даже думала, что вот мне, если этот вопрос сто раз задай причину измены, и я сто раз по-разному начну отвечать. Но суть там будет всегда одна. Человек ищет любовь и счастье. Так как вот мы существа духовные прежде всего, и изначально наша природа — это вечное знание блаженства. То есть мы изначально, и когда ну, в другом мире жили, да, вот, в царстве Бога нам очень знакомо всем каждому в сердце вот это состояние счастья, мы его все знаем, но почему-то в материальном мире мы его не можем найти. И человек э, отправляется на поиски счастья, он думает, что он там найдет. Другой вопрос, что он не туда идет за этим счастьем, не те действия совершает. Но в целом э, любые, мужч... ну как бы, хоть мужские, хоть женские измены, они случаются из-за того, что человек чем-то не удовлетворен в своей настоящей жизни. А где по-настоящему счастье искать не понимает, поэтому он бежит там в любовнице, да, если мы сейчас говорим о мужских изменах. Он надеется, что там, что она успокоит его душу, что она его приласкает, утешит, да, что он как бы там спрячется от проблем. То есть это отсутствие духовного знания. Опять же, мы об этом начали в прошлый раз говорить, и сегодня мы возвращаемся. Потому что отсутствие духовного знания ведет, что мы ищем счастье, но мы ищем его не там, где он есть на самом деле. А есть большая разница между так называемой физической изменой и нефизической, ну, то есть без контакта, так сказать. Или тут не, нельзя вот так вот делить. Просто есть измена, и все. Знаете, почему-то сейчас захотелось сказать о том, что изменяет тому, кто изменил сам себе. Вот это, кто интересуется психологией, об этом сейчас очень часто говорится, что просто так измена вообще не случается. И я не знаю, даже стоит ли сейчас больше углубляться в то, делить ли, допустим, физическую и душевную, да. Mm -hmm. А именно что надо понять, что человек, которому изменили, он прежде всего сам себя предал. Потому что чаще всего измена случается в отношениях, где человек сам задвигает себя на задний план. Тебя не любит, не уважает, молчит о своих каких-то потребностях, молчит, молчит о какой-то своей боли, которая уже накопилась. о своей неудовлетворенности партнер ему просто зеркалит. То есть, как бы если ты сам себя предаешь, то и я могу тебя предать. Потому знаете, вот, как будто бы он, человек даже вот своим своей такой нелюбовью, неуважением к себе провоцирует партнера на такое отношение пренебрежительное. Это эгоистичное поведение, когда ну, кто из супругов может думать, что ну вот я лучше тебя, и значит, я могу себе позволить пойти с кем-то там завести на стороне интригу какую-то. Да, и мне кажется, очень важно, что в измене виноваты оба супруга. Потому что если, вот мы сейчас опять о мужской измене говорим, но если даже это женская измена, то это виноваты оба. Потому что почему-то вот в обществе считается, что вот раз мужчина изменил, значит он такой-сякой, а вот женщина хорошая. Хотя нужно еще говорить и о другой женщине, которая позволила себе интрижку с женатом. Но это отдельная тема, что должны быть в обществе какие-то ограничения табу. Но вот в чем женщина виновата? если мужчина так сказать гуляет что, что она не так делает здесь знаете вот здесь важно вот знание ролей мы про это говорили в прошлый раз тоже вот женщина она все-таки отвечает за эмоциональную сферу У женщины это все знают очень сильно развитой интуиция. если что-то где-то немножечко не так женщина чувствует это сразу же и какая с ее стороны где наука она пропустила первые звоночки первые звоночки можно было сразу же поймать и обращать внимание если супруг отдалился надо налаживать контакты надо надо и это не будет унижением женщины почему-то считает унижением что вот я должна мужу служить да? как будто бы я там какая-то рабыня почему-то э, знаете какое-то извращенное что ли понимание что это унизит меня но это не унизит тебя это не унизит, если ты любишь своего мужчину, если ты хочешь его видеть счастливым, у него счастливые глаза, чтобы он улыбался, был вдохновленным. Как это может тебя унизить, когда рядом с тобой мужчина счастлив? Ну, у женщин нет просто понимания. И их ошибка в том, что они говорят, а почему я должна? А почему я? То есть их отказ от своей роли, потому что у каждого в жизни есть свои роли. И если я отказываюсь, если я пришла к себе на работу, например, да, я там работаю продавцом в магазине, сиром, например, и я сказала, я не буду обслуживать вообще этих покупателей, и вообще я буду с ними вот как хочу так и буду разговаривать, да, там, грубо хоть как хочу сверну им, например, да, как женщины могут себе позволить там ну, мужу там на там, ешь свой суп или там жри, могут даже сказать, да, вот так, как бы и я буду с покупателями в магазине так разговаривать, то меня уволят в первый же день, или бы я вообще скажу, я не буду там как сами как хотите и все, то есть на работе за это уволят а в семейной жизни женщина считает, что как бы мужчина должен это терпеть вообще. Это небережное отношение. Вот женская ошибка – это неуважение к мужчине. Но оно идет опять же от неуважения к себе. Потому что если женщина себя уважает, она не позволит себе грубо или пренебрежительно со своим мужчиной разговаривать. Здесь нужно идти в глубину, вот в детство вообще, почему она не выросла такой личностью, которая себя уважает. То есть обычно всегда корни, они вообще в детстве, из родительской семьи чаще всего идут, из общества. У нас вообще сейчас так знаете, если посмотреть, женщин не уважают. А посмотрите, какие фильмы снимают. То есть женщин постоянно используют. То есть у нас сама такая по себе культура, где женщина себя не уважает. Иногда с какой-то болью читаешь даже страницы в соцсетях, где женщина ну, просто нет уважения к себе. И женщины даже этого не понимают очень часто. И последний вопрос. Вот так скажем, по поводу прощения. Вот если э, измена случилась э, вот так вот, э, не то, что непреднамеренно, но это какой-то вот такой вот заскок или вывих. То есть это не то, что у мужчины есть такой вот сценарий, то есть есть мужчины, которые постоянно изменяют, да, но мы их не берем сейчас. Мы берем мужчину, который вот у него что-то там произошло, какое то или, например, там был какой-то корпоратив, он выпил лишнего, и сотрудница использовала его, так сказать, в мирных целях. Э, можно ли простить вот измену, если она случайная, так скажем, ну, непреднамеренная и э, не носит вот такого э, характера э, постоянного. Вот как, как в этом случае поступить? Не знаете, я этот вопрос даже изучала и с психологической, и с духовной точки зрения. Много психологов по-разному ответят здесь. Э, абсолютно разные есть ответы. Я все-таки придерживаюсь, когда психология вместе с духовной практикой идут вместе, вот, переплетаясь. И с точки зрения даже церкви, допустим, да, духовного. Можно в этом случае, можно не прощать, и даже разрушить семью, подать на развод, потому что здесь уже сам человек как бы разрушил вот это прочное, да, вот это, ну, что-то, что их соединяло с другом. То есть здесь человек имеет право не прощать, но а, здесь нужно смотреть уже, как сама женщина решит, вот хочет ли она с этим человеком говорить дальше. Вот готова ли она посмотреть в глубину проблемы, почему это возникло? Потому что если бы у них было все хорошо, мужчина бы не изменил. Измена обычно случается, когда не все ладно, когда что-то уже не клеилось и причем продолжительное время. Это, крайне редко это может вот прям так спонтанно случиться, это может там один случай на миллион. Обычно в человек идет долго, он созревает, да, он чувствует долго уже отношение отчуждённости, одиночества, ненужности, какое-то неуважение к себе. И вот здесь женщина, если она готова поменять что-то да, и понять, что нет все таки у нас вот с этим мужчиной дети, с моим мужем, и я готова его простить, но здесь надо быть действительно готовой быть к прощению. Это очень большая работа, потому что измену простить – это очень тяжело, это очень болезненно для любого человека, для мужчины и для женщины пережить измену. Но если она готова, то простить можно. Другой вопрос, что из измены надо и правильно выходить, то есть без унижения самой женщины, то есть она должна определенные этапы пройти. Здесь, конечно, грамотнее всего получить поддержку либо духовного наставника, либо психолога хорошего, чтобы ей помочь правильно выйти без того, чтобы она разрушилась. Потому что бывает, что женщина вроде бы внешне простит измену и живет с мужем 10-20 лет, а продолжает болеть. И это на состоянии унижения все 20 лет испытывает. То есть здесь надо, если ты решила простить, суметь и грамотно выйти потом из этого. Ну что, мы на этом сегодня закончим, но тему мы продолжим, потому что есть очень много разных аспектов. А опять же, может быть развод произойти после трех лет совместного проживания, или 3-7 есть, да, такие э, определенные э, э, временные отрезки, а может быть через 25 лет, то есть мы еще продолжим эту тему обязательно в следующий раз. Большое вам спасибо, было очень интересно, до встречи в эфире, до свидания. Спасибо большое.